Часть третья. Венец невесты. Петух в центре круга. Время рассвета невыносимо пахнет кофе. Очередная диагональ скрыла выгнутое зеркало и обзор в иллюминаторе. На земле теперь все волны поют, играют верхушками. Вижу прилив. Ты вернулся с ночного урока И тихо лег рядом. Это я на земле живой. Жарко. Показалось кричит петух. И пропали, погасли частоты моих стонущих кратеров. Как хорошо, Гавриэль! Мы тайно выходим на девятую орбиту. Брение, Пыль на диске. Так не видно царапин. Давно-давно уже мы не заводили эту оперу. Ты заросла, как первая Адам. Вдруг вспомнилась пара концом из его либретто Смешно же сжать вместе с бритвой. Края, края оставь. Пусть растут из своих корешков, это наши прятки-предки. Ха-ха, не прикасайся, до первой брачной ночи. Друг подруги щипцами завивает отчуждение. Ми мягкие, мягкие рога, чтобы верили, не верили тверже. По радио новости первенцы опять востребованы. Вавилон возвращается. Зветок к цветку. Вот и новый оборот дорогой. Красота. Всегда, всегда они светят нам. Из другого. Ликование. Светила и матронита. Снизу слепила девять месяцев подряд. Вся рать ее снаружи щелкает вспышками. Вы наступили мне на платье и перчатку. Пора выходить. Это будет мой дебют, любимый. Моя первая и последняя атака. Поддержи меня лепетом. Ради тебя. Свидетели. Прямо с луны перья белые-белые такие. Да, лет, нет, тела белые. э летали пернатые. Падшие От любого дыхания. Горько! Женщины помнят это и несут из уст в уста.